Из детства, пожалуйста, мне... Отлично! Сэнха! С вами, Йоджин, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Крейди 3. Мы первый раз уже попробуем с вами. Это была неудачная попытка, но, как всегда, чего мы ожидали? Мы не знаем дом, мы не знаем их тактики, мы не знаем вообще, какие сюрпризы нас ожидают здесь. Но я приготовил сюрприз этим старперчиком. Я сделаю то, чего нет, меня точно не ожидают. Смотрите, никто этого не ожидал. А теперь перестали фантазировать и приступаем к игре. День первый. Ладненько, просыпайся, мальчик мой. Это я сам собой говорю. Здесь ничего нету, здесь вот оно. Вот то, что нам нужно, это отмычка. Что-то немного подзабыл, как управлять здесь. Почему мне не сделать просто игру на компе? Я устал от этих эмуляторов дурацких. Открыли. Окей. Забавно, что эта дверь не под замком, хотя вот смотрите, замочная скважина есть. Так, здесь у нас ничего новенького нету, интересненького тоже нету, нету и на полках. Может быть? О, о, о, о, о, блин, я вышел случайно! Закрой дверь, закрой Привет, сволочь! Я забыл, как бегать. Думал надо shift нажимать, чтобы бегать, а там не надо этого делать, надо просто бежать. Я запаниковал, я не ожидал. День второй. Соберись, Евгений. Лицо собранного человека. Ладно, я сейчас обосрусь, по-моему, просто. Посмотрите на этого чувака. Почему у него такая странная поза? Если не это поза уверенного в себе человека, который вот-вот выиграет в эту игру, то я не знаю, какая поза это олицетворяет. Стоп, надо было сейчас посмотреть, есть ли там чё, а потом уже взламывать. Потому что здесь нет ни хрена. Вы писали, ребят, в комментах, что бабулька... И дедулька больше не слышит моих шагов и скрипов тоже, типа они совсем оглохли. Но в принципе время-то сколько прошло? Опа, мишка Закрой. Да блин, что за сенса? О, успел, успел, успел. Успорит прямо. Не открывай, бэч. Не открывай, бэч. Он не будет открывать. Он не будет. Он в подвал ушел. Закрой его в подвале. Черт. Пожалуйста, не иди сюда. Фух! А, чуть не пошла сюда. Быстрее все делаем. Быстрее. А! Вы наврали! Она услышала скрип. Я помню, я четко помню, как кто-то писал, что скрипов она не слышит. Зачем я дверь за собой не закрываю? А, она под отмычкой! Блин! Почему так медленно бежим? Отбегаем плиту! Хорошо? Полено! Это на третий этаж, я помню. А сейчас будет дед. Ладно, закрой дверь. Слези, быстрей, сюда. Закрываем. А, есть, выжил. Ой, к этому нельзя привыкнуть. А, она все еще бежит за мной. Ты чё, офигела, что ли? Смотрите, еще доска. Ой, как надо все это. Не кажется ли, я слишком медленно от нее бегаю. Почему она такая быстрая, блин? И кстати, слендрина давно не было. О, вот слендрина, кстати говоря. И прошел час. Евгений все бегал от бабушки. Все бегал. По-моему, она меня догоняет. Слышите, эта музыка такая тихая, опасная. Скрипач там уже задолбался играть нами. Ладно, пойдемте в дом, пожалуйста, не будь здесь дед. Музыка прекратилась. Вон он. Он вышел. Быстрее за поленом. Ааа, <звук> блин. Фух. Закрыли. Теперь наверх. Гоу-гоу-гоу-гоу. Ууу! А! Закрыть! Ааа! Блин, она на меня увидела. Присесть! Кто скрипнул? Я скрипнул? Я не скрипел. Оказывается, большая часть дверей здесь закрыта. Ай, блин! А -а -а. Блин, я выжил. Так долго бегать <пас> без перерыва. Окей. Okay. Лучше ползком, мне кажется, здесь действовать. Так, мы сейчас первый квест решим. Полена! Нужны спички теперь. Спички я видел на кухне, но не в этой катке. Так что неважно. Надо открыть. Давайте лучше встанем. На всякий случай. А то я могу из-за паники забыть, как вставать. Это было громко. Кстати, мы здесь все осмотрели? По-моему, Все. Блин, надо бы спуститься за доской. О, книжки? Как это из них нажимается? Никакая не нажимается. Нам надо спуститься вниз. Идем. Отлично закрыто. Ой, хорошо. Так, это унитаз. Здесь шкаф. Потом запремся. Тут если что, здесь нету. Воу! Здрасте. Ну чё? Go. Громко. Стоп тебя! Спички! Возвращаемся обратно! Спалили! Ладно, давайте сделаем это! Сделаем это! Делай это! Поезд! Оп! какую сторону он идет? Дропнись! Черт, черт, черт! Винтовая лестница здесь! Что это за ксерок старый? Без понятия. Все, все, все. все, Живы. Бабка не любит входить в ту дверь. Она любит ходить в другую дверь. Но в том моменте. Птица сгорела. Вот для чего это нужно было. Иди сюда, ключ. Есть. А что это за ключ? Я не прочитал, что это за ключ. Твою мать. Ладно, давайте кинем его. Отлично, Евгений. Прекрасно сработано. В принципе, мне все равно нужно вниз. Я вот не уверен, что мне стоит падать. В прошлый раз, когда я падал в другой части игры, это... Это было плохо. Стоп, давайте еще по крыше похуй. Что есть? Еще дырка. Бабушка, здрасте. Здесь дед спит, кстати. Погодите. Это не здесь дед спит. Это третий этаж. А куда бабка пошла? Бабушка родненькая, ну куда ты пошла, скажи мне. Не сюда. Там какая-то ваза. Это с помощью рогатки. Ой, блин, какие-то лабиринты. О, вот здесь балка нужна. Так, что это? Нужен предохранитель, чтобы открыть врата. Брата, спасите! Да, вот сюда нужно будет сто пудов. Ой, ой, а нет, падай. Хорош. Ой, плохо. Закрой дверь. А, блин! А, а, а, а. А. Только я думал, что эта реклама будет о чем-то приятном, как вышел чувак с ножом. Нет. Мне нужно что-нибудь приятненькое, пожалуйста, день третий. Потому что я в шоке от таких резких выходов. Ладно, у нас есть ключ. Я не знаю пока от чего он. Но давайте пойдем, подберем его и проверим. Тихонечко. Срань, срань, срань, срань, срань. Дед. Не ко мне. Не ко мне. Не ко мне. Отлично. Пожалуйста, дверь. Будь открыта. -а -а! Кромка. Потом планку возьмем. Кстати, мне кажется, мы можем отсюда ее достать. Удобственно. Ой, как будет хорошо, если это ключ от сарая. Шет! От сарая ключ нашел. Применись. Дропнись. Закройся. Все. Так. Так. Во-первых, здесь можно найти ключ от Пэдлок. Надо в самый низ идти теперь. Здесь бензин нужен будет. Не спрятаться. Тихо, тихо, тихо. тихо. Папа, тихо. Прошлась. Подлог внизу. Мне надо в подвал. <свист> <свист> блин, я бы сейчас вышел, прямо на нее. Можно Отлично. <свист> дверь открыл, тот -то закрыл дверь. Открыл дверь. Нет, это просто наглючит. Отлично. <свист> О, блин, да чтоб меня пристань! Слендрина! Слендрина, мразотная ты. Так, быстренько шаримся. Ни хрена нет. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, хорош. Стоп, еще шкаф был. Пустой. Пусто. Все. А! Да почему я дергаюсь постоянно из-за нее? Плохая девочка. Плохая девочка. Сниз, низ, низ. Пожалуйста, здесь без деда. Без детства, пожалуйста, мне. Отлично! Отлично! Ныкайся! Закрывайся! У! Да, да, детка! Да, <с> детка! <torque> что, что за звук? А что это? Сюда что-то должно выкатиться, если мы поставим определенные вазы, возможно, с водой. Ваза стояла <mange> наверху. В том заброшенном этаже. Хорошо. Окей. Кровище там уже. Это мое. Прошу тебя, без происшествий. Спасибо. Теперь надо будет сейчас наверх добраться. Хрен знает каким образом. Я вообще не понимаю, где они находятся. Я не слышу их. Опа, не опа, здесь. А! Черт. Закрыть, чтобы не стрелял. Только без деда выходи, пожалуйста. Без деда. Он меня похоже, даже не увидел. Да блин, она прямо в эту сторону идет. Надо отвлечь ее. Лучше иди сюда, бабка. <связь> Молодец. А по-моему, пошел наверх. Значит, мы идем вот сюда. Закрываем. Закрываем. Теперь как бы сквозь него пройти. Вот это вот проблемка, конечно. Но ну, он пошел. Интересно. Да ты пошел. Фу! Фак. Фак. Фу. Здесь кто? А, я так был здесь уже. Фига, я это снова открываю. Надо запоминать, Евгений, где то уже был, где не был. Присядь. Пакет здесь скрипучий. Тебе это не нужно. Что я тебе сказал? О, стоп! кладись, Положилось! Отлично! А бабка сможет здесь пройти? Что-то я сомневаюсь. Оп! Не стреляй. Ну что ты там встал? Уснул, что ли? Отлично! Темно. Что это за место такое? Куда я попал? Это ваза, блин. Я хочу ее. <гас> здрасте, здрасте, здрасте! От моста. Пять дней. Пять дней? Знакомый стол. И комната, как будто бы, знакомая. Из того старого дома, из первой части, походу. Кстати, я вон туда еще не ходил. Как мне теперь самому отсюда свалить? Рани. Он позвал ее И она среагировала сразу! Дед пошел наверх. Блин, ну мне не нужно, чтобы он наверху был. Там, где я. Я знаю, что я сейчас делаю. Я пойду на крышу. А я не пойду на крышу, ведь он же и там. Тихо, сейчас спалит меня. О -о -о! О -о -о! Черт! Какую сторону пойдет? А! Наверх! А! Бабка услышит! Не, не шуми так! Все, все, все, все, выжил. Ё-моё! Ты здесь снова, да? Но уже наплевать мне на тебя. Drop it like a shark. единственное место, где мы в безопасности, вот на этой крыше. Где мы еще с вами не были? Мы не были здесь, где Мишка. Погодите, погодите. Мишка же внизу. И нам было бы очень хорошо сейчас его схватить и прибежать сюда. И закинуть его в колыбельку. Вот в эту люльку. Вон туда. Почему бы это ней сделать сейчас? Бабка пошла вниз. Старик вышел. Теперь дождаться, пока это сделает бабка. Куда ты пошел? Бабка вышла. Но дед зашел. Это очень плохо. А скажу я вам, они очень быстро по лестнице спускаются. Вон она делает ходку. И бабуля пошла в дом и спалила меня. Кстати, это специальный такой... Это, это место? Я смогу сюда встать? Оно не просто так здесь. По-любому. Это короткий путь? О, ни хрена себе. Как интересно, зачем это здесь все? Чтобы мы могли безопасно спускаться с дома. Не стреляй! Давайте вспоминать, когда мы брали Мишку, у них у обоих, да, были красные глаза? Значит... Аккуратнее. А значит, нам нужно схватить Мишку и побегать от них на улице. Так, аккуратней. Эй! Тихо. Да ладно! Вот это фейл был сейчас. День четвертый. А как же тогда мне спуститься? В чем смысл этого фест-тревела вниз? Может быть, я на надо было на крыльцо прямо, а я тупанул, короче, ладно. Не думал я, но теперь буду знать. Теперь я буду знать, что... Теперь я все буду знать, короче. О май гад. О май гад. О май гад. О май гад. Да нет, отвернись. Куда она пошла? За мишкой, что ли, да? Она вышла, да, ведь? Please! Она вышла. Как теперь понять, где дед? <свист> У, Ладно, была, не была. У меня еще один день, если, если что. Вау! Дроп! Дроп, дроп, дроп, дроп, дроп, дроп, дроп, дроп, дроп. А! Закрыть! Стоим. Продолжает, продолжает! Продолжает! Продолжает! Она прям открыла дверь и стоит! Она прям тут открыла! Она вот тут стоит! Я прямо здесь за стеночкой стою. Теперь я понимаю, что это за поза. Это вот эта поза. Ведь весь прикол в том, что. Даже если я кинул Мишку, еще какое-то время, пока сердце бьется. Почему открыта дверь? Я не открывал. Бабка это сделала. Это огромный скелет, вам не кажется, прям мутант гигантский? В общем, даже когда я бросил мишку, пока. Ё-моё! Оп. Прошу тебя. Нет. Да. <звук> День пятый. День. Что бы ни случилось, Евгений, всегда поднимайте. Цель всей нашей жизни это кинуть Мишку в люльку. Нет, ничего важнее этой операции. Чека. Блин. блин. Ой, блин, он до ко мне идет. Тварь. Я в клетке. Боже мой, к этому невозможно привыкнуть. Я не могу к этому привыкнуть. Ради бога, я прошу вас. Ради бога, и господи Иисусе. Вот как понять? Как понять? Тихо. Прошу тебя. Very good. Дед, твой выход. Oh! Бегом. Нет, прости меня. Прости. Mm -hmm. Все, это все, это конец. Это... Крышка мне! Я, может быть, и просру катку сегодня, но я должен этого мишку грёбаного закинуть туда в люльку. Я хочу посмотреть, что будет. Оп, Евгений, взбодрись. Это А, Экстрим! Тварь! Слендри назад, за стенкой появилась. Тебя замуровали в кирпич, вот что с тобой случилось. Прошу тебя, не лезь сюда. Никто. Оу! Хреновое место как-то я закинул. Еще хреновое место. Тихо! -а! Very good! Так. Закрылись. У -а! У -а! В сторону. Ну где вот, дед? Ну как понять? Он прямо здесь! Сосранец! А, сколько можно! Да почему он идет сюда? Дед! Побежали. Ой! О! А как она? Где она была? Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Сейчас мне казнят. Ладно, это мы уже видели, неудивительно. Все уже видели. Короче, нам и кинуло карсарку. Десятая. Вы видели, у деда упал шотган, и он стал светиться, как будто это еще предмет. О, бабка, там видели, кстаз злобит. Это еще предмет, значит, его можно было подобрать. Это странный гейм овер, это первый гейм овер, в котором и бабка с дедом суициднулись. То есть обычно я всегда смотрю на то, как они побеждают, и такие, ха-ха-ха, мы живем, а ты сдох. День первый. Блин, вот отстой все заново. Но цель у нас одна, мишку в люльку. Понеслась! Секундочку открываем, смотрим. Блин, мрася, вот мразоты. Вот, ой, боже мой, он не увидел меня. Ой, он увидел меня. Закрывай. Не закрылся. Не закрылась, на дверь. Не стреляй. Закрыть. Открыть. Это было рискованно. Мне кажется, что вот это вот дополнительное открывание двери, это как, знаете, такая... Не могу сформулировать. <laughs> Я слишком боюсь. Короче, это доп препятствие для них. Грубо говоря, по моей теории, у них есть, когда вот они тебя заметили, и ты убежал за угол. У них есть еще там несколько действий, которые они могут сделать в погоне за тобой. Блин, писта. Спички! Надо отнести наверх. У -у -у -у. Стоим! Так, бабка пошла наверх. Дед зашел прямо сюда. Окей, он вышел. Они оба наверху. Very good. Go, go, go, go, go, go, go. Идеальная просто ситуация. Прошарить кухню всю, целиком и полностью, сразу за один присест, хоп, хоп, хоп, установить истину, где что лежит, где что лежит, нигде ничего не лежит, почему, плохая кухня, будь хорош, есть, как здорово, то самое бревно, и сразу ключ получим от сарая, максимально удобственно, как бы это все организовать, делать две самые опасные ходки в мире, воу, он меня увидит, не стреляй, О! Я сказал, не стреляй. иначе что сделаю? Я сейчас кину эти спички возле прямо входа. Туда же бревно нужно будет поднести. И дроп. Идеально. В багажнике пусто. Знаете, что думаю? Надо взять пару камешков. Надо вообще все подобрать. Никогда не знаешь, когда они понадобятся. Блин. О. У меня уже бельмо на глазу. Знаете, когда на солнце смотришь или на лампочку? Вот у меня такой же теперь, только в виде слендерины. Так, иди ко мне, Пиноккио. Просто идем. Помню, что мы второй этаж вообще не исследовали никак. Ага. Хорошо, хорошо. Умница Евгений сделал это. Куда я, блин, несу бревно? Не туда. Сейчас погодь, погодь, погодь, погодь. Можно отсюда? Можно вот здесь спокойно. Вот живем. А здесь очень удобственно. Идем. Очень громко. Блин, даже не знаю, что делать с этим бревном, с этой планкой. Давайте сюда закинем. Хрень какая-то. Давай, падай. Физика, смотрите, как физика работает. Ни хрена себе. Вот это да, вот это да. Так. Кто-то зашел сюда. Скидываем. Очень осторожно. Максимально. Я тебя прошу, просто игра, пожалуйста. А! А! Нет! Нет! Я же просил тебя, игра, у тебя была одна задача. Одна просьба у меня была тебе. День второй. Ну ладно, в целом, это тоже неплохо, не так страшно, потому что у нас есть спички, которые надо с первого этажа тоже затащить наверх. Короче, работать дофига еще. Надо взять эти спички. И сын, прорываемся. Не прорываемся, сын. Сым, сын, сын, сын, сын, сын, сын. Сим. Присели за кустами. Он не знает, что я здесь. Он не видит Палим. Нет! Стрейф! День третий. Нет, детка, конечно, ты мразь, метка, а. Как с ним быть? И как он меня увидел, я не понял. Я еще спички очень далеко оттащил. Давайте сразу за спичками пойдем. Подберем третий камешек. Да, блин, я нажал подобрать. Сволочь. как элегантно положил. Он здесь? Он меня услышал? А, здесь надо хитрый маневр совершить. Вот сюда. Убедиться, что дедушка не идет. Вроде не идет. Пожалуйста, ты пожалуйста не будь здесь. Отлично. Закрыто. Быстренько, быстренько, быстренько действуем. Так. Поставил. Зажег. Кинул. Надо открыть. Надо, блин, открыть. Нет. Нет! Мама! так, поставили. Так, скорее, скорее. Нет, тут ни хрена. Все, пойдемте за ключом. Ай, как это было рискованно. Игра все-таки слушает меня. Она исполняет мои просьбы. Когда я прошу открыть дверь, в итоге приходит бабка и сделает это за меня. Как хорошо, что я видел, что она трясется, эта дверь, иначе бы я прям открыл к ней. Смотрите, а, я думал, это кран от... Этой штуке. А это просто кран для моих ног. Значит, вот шед, А вот шетки. Давай, вниз. Я, кстати, мишку не видел. Это вот как назло. Стоило Евгению захотеть мишку, как все. Игра его куда-то прячет. Так что ты его хрен найдешь. Окей. Okay. Ай, хорошо. Смотрите, опять эта штука здесь. Она и в прошлый раз, по-моему, тут была...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 все места, которые мы еще не видели. Погодите. Я сейчас спустился присевший. День четвертый. День... Я присел. Присел на очечка, А это значит, что нужно стоя прыгать. А, блин, бесит, когда я хромаю. Ни хрена не видно. Так, отпустить. Теперь в сарай пошли. Очень трудно фокусироваться, когда камера трясется. Кстати, еще один камешек. У меня и так три, мне хватит. Блин, никогда не знаешь. Никогда не знаешь, когда понадобится камешек. У меня не могу. Я не могу больше камешки нести. Так. Так. Так. Что за хрень? Фьюз! Я понял, куда это. Погодите, этот предохранитель, возможно, также даст всему дому электричество. Я смогу нажимать те красные кнопки. Опасность. Это я очень рисково заш... Ой -ой -ой -ой. Вот как понять, куда он пошел теперь? Надо открыть дверь, надо смотреть за ними. Вот как-то так встать. наверх. Идеальная возможность. Спасибо, блин. Ждем другую идеальную возможность. Это <таспоркут> сволочь. Да что ж ты сделаешь со мной, а? Ладно, благо я правильно встал, увидел ее сразу. Теперь мы делаем ходочку. Хоп, по кругу. Кстати, мы здесь рылись? Не помню. И по новой. Да, и она пошла наверх. И капкан там кинула. Разве родилась. Разю, и подох. Всю твою пенсию сейчас стыду. Все матрасы выпутрошу. Нет, да не иди ты сюда. Да не. Да за что ж ты вышел на крыльцо почесать свое блин. Ааа! Лицо! Ну, почему я не забежал в дом? Почему? Я думал... Ааа, я не думал. Я тупанул. Это дед с бабкой, молодые. Выгнали. Мать мою. Но я пообещал матери, что я вырасту. Вот так, вот откуда я знаю, что делать с поленами. Мама, мама, я вырасту. Все полены в топку запихну. Все будет хорошо. Я отомщу этим старикам. Но сейчас не молодые, но потом они будут старики, я уверен. Вот такая история. Это предыстория Грэни. Не благодарите День пятый, день последний Я вот максимально буду стараться Не слить эту катку сейчас Я буду не торопиться Не, я буду торопиться Когда буду удирать от них Но в целом я не буду торопиться Так, побежали Ой, нет, луча оставить А, почему ты не брыл, Ага, видел Пошла в жопу Видел, как она зашла сейчас Подложив мне свинью Умница Они оба пошли наверх Тихо, идет. Она на кухне поперла. Теперь бы дед за ней пошел, бы, было бы так здорово. Она ведь сюда идет, да? Она идет сюда. <гас> Оп! Тихо, блин, в сторону! Уродство! Уродство! Черт! <гас> Со всех сторон! Ладно, это мой шанс! Бежим наверх! Все, дед прогладался. Окей. А нам тем временем необходимо применить... Okay. Потом мы все сделаем. Сначала надо осмотреть наконец-таки по-нормальному этот этаж. <связать> Тварь. Старый рот. <урод. связать> а! а! Нет, запутался! О-о-о! <связать> <связать> Блин, страшно. Да почему так страшно? <звучит> а, <что? звучит> О, Матерь божья. Короче, здесь мы делаем все вот так вот просто. Просто вот так. Живы! Ясно. Это мы усвоили. Две вазы. Их обеих надо поставить будет туда, вниз, на пьедестал. Нет электричества. Что-то я не сделал, видимо. Стоп! Если я, Если я сейчас нажму на эту штуку. Она откроет врата, я смогу убежать. Ведь мост опущен. уже Мост опущен, вроде бы, мост опущен. Ладно, рискуем, рискуем, как всегда. Тихо, ныкаемся, блин, папка зашла. Мишка, здравствуй, у меня к тебе. Дельца одна. Нет, она видит меня! Только не, дед, только, не дед, только не дед, только не дед, только не дед, только не дед, только не дед, только не дед. Прошу тебя, спасибо. Все, все, все, все, все, все. все. Выжил, выжил, выжил. Здравствуй, бабушка. Что ты скажешь? А теперь? А теперь? Пробуем снова. О черт! О, блин! О, блин! О, блин! О, блин. О, пу пу пу пу о, о, о, о, о. А, Мама! Срань господня! Ходим по кругу, заигрываем с ней. Блин, кажется, это я рискую, да? Это я зря. Только дед не про... А, нет! Ладно, это я тупанул сам. Ну две казни всего? Блин, отстой. Я просрал. Но, несмотря на то, что я просрал, я все равно считаю, что видос прикольный. Согласитесь, друзья. Ты что думаешь, Гарри Олдман? Как тебе видос? Превышает! Дело говорит. Если вы тоже считаете, что этот видос превышает, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети, особенно в Телеграм, потому что в Телеграме много прикольного контента, постится помимо мимасиков на мою тему, еще там постится разный эксклюзивный материал, например, как я рисую свои превьюшки. Иногда я просто делаю всякие видеосообщения и пристально слежу за вами в чате. А также пишите в комментах слово превышает, если посмотрели это видео до этого момента. Посмотрим, сколько нас. Ну а с вами был Юджин и всем пять!